Привет, чувак! Как твои дела? Пиши в комментах и мой секретарь, возможно, опубликует твои комменты, если они будут в тему. Вот. Значит так, на этом канале, на этом плейлисте э, каждую субботу смотри, слушай аудио, видео, мои рассказы из моей жизни. Лично я э, своим голосом вот, рассказываю каждую субботу по одному рассказику своей жизни вот. это мои, мои рассказы канал, понял? все, подписывайся на мой канал и ты будешь в курсе всех событий э, невыдуманных выдуманного тут ничего нет, я тебя заверяю все, пока-пока подписывайся на канал, желаю успехов тебе Макс Свехов. пока-пока